Не умру я, но буду, Шутись на твоей в тесноте я возвал. Он услышал меня, Окружились сила, Толкнули меня, Но Господь поддержал, Он защита моя. Бог, и я буду вечно славить Тебя, Ты тот камень, который отверг Зря на Тебя уповать лучше, чем на людей. Плак и Ты во всей жизни моей. Вот кому принадлежит вся жизнь моя, Огнец с взял грех, на да распять себя вот. Сколько в жизни дорог я прошел не туда, Сколько жизненных сил отняло суета, Сколько раз я не мог убежать от греха, Но Господь меня спас, Он спасений искал, а вот кому принадлежит? Господь моя сила, спасение мое. Отвори, брата, правды, и к тебе я войду. В вас радости буду, славить имя твое. Поспеши же ко мне, и тебя я найду. Вот кому принадлежит вся жизнь моя, Огнец Божий взял мой грех, да распять тебя вот. Каждой раны твоей крик люблю тебя, люблю тебя.